Всем привет, меня зовут Никита, и я охотник за привидениями. Я исследую заброшенные здания с целью поиска чего-то паранормального, непонятного и мистического, хотя, честно говоря, я в это не особо верю. Если я тебя заинтересовал, ссылка на мой канал в описании под этим видео.